Как там, кстати, делается этот Ситхмет Кистю? Кто-нибудь помнит вообще? Если ты знаешь, что такое Ситхмет Кистю, то... Я, я бы пожал тебе руку. Это, во-первых. Во-вторых, ты красавчик. Если ты идешь по улице и видишь чувака в таком костюме, вот... Все, это это главный на районе, если что ты то лучше с ним не связывайся даже, потому что с такими опасно связываться. Но для начала я бы немножко покатался, потому что это весело. Только главное не расшибить себя башку. А, тихо, тихо, веточки всякие, тихо. Кончик нелегальный, тихо. В озеро поехали. О, вот это дрифт. Да, сколько я вообще не играл в эту игру, Крокодил, ты помнишь? Я понял тебя, понял брат. О да, эта броня это просто великолепное чудо инженерной мысли. Знаешь, пахнет лесом. Вот надо бизнес, когда мы приедем на большую землю, надо баночек накрафтить себе из песка. Переплавить в печке, сделать баночки и потом эти баночки законсервировать и продавать запах леса. Я, по-моему, не показывал всю мощь, но я не помню. Это было слишком давно, но вот. Это просто непобедимая станция. А где... Не понял. Ритуал, он называется Бранная ночь. Ты ложись, пока дождись меня. Она сби... отшлю. Она бросила меня, и изменяет меня с каким-то там я не знаю многоруким. Знаешь почему? Потому что у него много рук, он умеет там это ублажать женские сердца, так скажем. О, да. И знаешь, что еще надо для стиля? Воу. Кстати, я еще не встретил ни одного голожопого. Это очень подозрительно. Там что, акулы? А -а -а -а, ну акул можно гладить вроде как. Пропусти батю. Ну батю пропусти. Спасибо. А вот и он собственно. Кстати, сюда, сюда можно пробраться с помощью бага. То вот так вот делаешь и книжку быстро открываешь. И надо еще пройти немножко вперед. И тебя просто выталкивают. Это классный, кстати, бах. Я уже так делал неоднократно, Багаюзер. Хрена хреновый. Что это ты? Где это ты? Тихо. Я, видишь, с артефактом иду. Вы чего, попутали чего-то или что? Вы как с этого, с леса вышли а ну в принципе ладно ты главный герой такой страны, я короче себя поражаюсь мне порой днем хочется спать а ты ночью он какой-то неадекват заходим в эту прекрасную дырочку люблю это говорить очень даже а еще больше люблю это пробовать просто дуем дуем просто дуй это что-то было для меня это галлюцинация. Знаешь почему у него так рука не стирается? Потому что он ее тренировал, он ее натирал очень тщательно. Ай, больно. Он ее очень тщательно натирал и поэтому она у него не стирается, ему не больно. А, ой, простите, мужчина или девушка? Там что? А, там не видно, высохло все. Я люблю саночки, я у мамы такой один. Бля, гонщик не ле... а будет больно, я чувствую в жопе. Тихо, куда я поехал? А чё это... А, приехали. Если честно, сразу было видно, что она такая, не особо, типа, да. Потому что она как-то лежала такая, знаешь, то ли полумертвая, то ли полуживая. Сразу как-то было палевно, что она ну, какая-то вот, ну, что-то, коза. Опа. Ты видел? Вот я только что сейчас, короче, бухнул. И все аж посинело. Так, братан, по-моему, тебе с алкоголем лучше не шутить. Мне кажется, это читы. Может это? Давай побухаем. Так, я выбухал все. Еще светлее стало, ты видишь? И оно светлеет. Вот это ты, короче, это, алкаш. О, да. О. Не, ну ты посмотри на эту красоту. Бля, оно же и ночью будет светиться. Это просто великолепно. Не, ну ты посмотри на это произведение искусства. Вот она, вот. Ее зовут... Эм, я и не в курсе, как ее зовут. Я просто хотел тебя с ней познакомить. Э, ну вот. В общем, будете знакомы. <клёх> э, в общем, да. Хорошее знакомство. Всем приятно. Она, наверное, хотела бы сказать, если бы могла... <свы> а, да, <свы> да, вот и познакомились, прекрасно просто. Алло, здравствуйте. Вы показания счетчиков пришли снимать или что? Так я не даю, у меня нет счетчика, у меня нет электричества, в принципе. Вы что тут это? Не, ну дебил, не, ну дебил. <свы> <свы> Эх, милый дом, я принес, да. Доб... Бычум. А, здравствуйте. Господа, сейчас, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. Здравствуйте, господа. А, это вам, так сказать, приветственный бонус от моего начала. такой маленький писемчик. Ты же такой? Посмотри на этого маленького. Посмотри на этого маленького. А это... А мы закрыты сегодня. Приходите завтра, пожалуйста. Я против таких агрессивных действий вы будете наказаны подорвитесь пожалуйста ой а, по-моему что-то это сломалось здрасте приятно познакомиться меня улита зовут все как мы временно не обслуживаемся давайте попозже вы зайдете к нам и мы вас обслужим а, потому что сейчас ситуация неоднозначная там а, очень Напряжная ситуация, я хотел бы сказать, но видео закончилось. Но ты можешь посмотреть мое предыдущее видео по The Forest. Давай, удачи!